Итак, друзья, всем привет! Очередное видео с и Сегодня поговорим про, на мой взгляд, популярный сервис, который называется Яндекс.Толоко. Узнаем, в чем его популярность. Для начала давайте зайдем в и посмотрим, какое количество запросов в месяц. По данному запросу яндекс толока 327 тысяч в принципе это достаточно давайте посмотрим по регионам так видим что евразия россия 308 центральный федеральный то есть можно посмотреть где больше пользуется популярностью это немножечко аналитики но ну, а сегодня собственно говоря как вы поняли я буду пробовать на собственном опыте я до этого не регистрировался хочу попробовать сколько можно заработать буквально вот новичку если мы сидим на карантине и можно ли здесь зарабатывать вообще в целом либо либо это просто какое-то болтство зарабатывать зарабатывают единицы как в яндекс .Дзене. оно того не стоит поэтому сейчас мы заходим в яндекс толока и уже я вам покажу зарегистрируюсь добавлюсь посмотрим что вообще в целом здесь можно так Смотрим сразу у нас какое-то окошко. Задание – это доступные вам задания разных заказчиков. За их выполнение вы получите указанную сумму. Подробности дальше. Давайте посмотрим дальше. Ну, Коля, мы начали разбираться, поэтому сейчас пройдем все этапы, вот что касается данного сервиса. Сумма серого цвета. Цены за некоторые задания начисляются только после проверки заказчиком. Если сумма указана серым, значит задание находится на проверке. Дальше. Сумма зеленого цвета. Если сумма указана зеленым цветом, значит ее можно вывести из системы. Понятно. И вот мы видим... У нас открылась такая страничка, видим уже какие-то есть задания. С правой стороны у нас такой некий фильтр, где можно ставить галочки с обучением, с отложенной приемкой. А, недопустимые, скрытые все заказчики. Я Ликсна, я Лисичка, я Сентауэр, я Щит. Что это значит, я пока не пойму. Как видим, задания в долларах и видим то, что чем дальше мы листаем, тем Скажем так, более копеечный, максимум 14 долларов, но вот в принципе вот такая цена это неплохая, если даже зарабатывать две таких цены в день, в принципе нормально, в месяц будет неплохая сумма. Но так ли все это просто, так ли это все доступно и действительно ли можно заработать новичку, не имея особого опыта, находясь на карантине, самоизоляции Собственно говоря, что мы с вами сейчас делаем. Давайте сейчас а, выполним какое-нибудь либо задание. Посмотрим, сколько у нас получится заработать. А, на что уходит время. Сколько по времени. Какой временной континумум будет именно при выполнении задания. Сколько, за, за, сколько по времени у меня уйдет на выполнение заданий. Итак, погнали. Так, давайте начнем сразу показать детали. Можно ли купить товар с картинками? Нужно определить, можно ли купить товар, изображенный на картинках. Давайте посмотрим сразу же детали. Нет, но нет навыка 0.02 цента. Смотрим, здесь ничего у нас нету И видим 0.06, обучение. Пока сейчас отложим обучение, посмотрим инструкцию. Итак, инструкция Вам дается регион пользователя картинкой веб страницы Нужно определить, можно ли купить товар, изображенный на картинке. Перед тем как ставить оценку, изучите картинку, обратите внимание на регион пользователя. Перейдите на веб-страницу, определите, продается ли на этой странице товар, изображенный на картинке. Если на странице нет предложения покупки или продаваемый товар не присутствует на картинке, ставьте оценку нельзя. Оцените только основную часть страницы. Блоки похожих товаров рекламных блоки в оценке не участвуют. Если товар – это товар с картинками, определите его наличие. Обычно оно указывается на данной веб-странице. Если товара нет, в наличии его нельзя заказать, ставьте оценку «Нельзя купить». Если товар есть в наличии, проверьте возможность доставки товара в регион пользователя. Чаще всего доступный для доставки региона указаны в разделе «Доставка». Иногда на странице товара, если товар нельзя доставить в регион пользователя, ставьте оценку «Нельзя купить». Если товар присутствует на картинке, его можно купить онлайн, доставить в регион, пользуйтесь Пользователя ставьте оценку «Можно купить». Ну, какой-то бред какой-то, не знаю, на мой взгляд. Ну, посмотрим. Обратите внимание, на странице может присутствовать сама картинка из задания или другие изображения товара с картинки. В обоих случаях читаем, что товар присутствует на картинке. Если продаваемый товар похож на товар с картинки, но другой марки, другого цвета и т.п., считаем, что товара нет на картинке. На некоторых сайтах цвета и другие параметры товара можно выбрать на странице товара. Если товар в нужном цвете доступен на странице, считаем, что страница соответствует товару на картинке. Если, допустим, доступен хотя бы один способ доставки – самовывоз в городе, пользователь, курьерская служба, почта, международная доставка, считаем, что доставка возможна. Если на картинке нет объектов… В общем, так… Тому подобное. Если на картинке нет объектов, которые можно купить, ставим оценку, нельзя купить черно-белые цветные изображения, считаем, относящиеся к разным товарам. Если сайт является агрегатом предложений с товаром и вы попали на страницу, где товаров много, то считаем, что предложений о покупке нет. И на самый первый вопрос отвечаем нет. Если страница конкретного товара, тогда все нормально и оцениваем по инструкции. В проекте есть обучающее задание. Из-за динамики покупок какой-то товар мог быть доступен в покупке пять минут назад. И не быть доступен сейчас, во время разметки заданий. Мы обновляем такие случаи, но они все равно могут возникать. Если их немного, это нормально. Если начали встречаться чаще, чем изредка, обращайте. Ну, в общем, что-то нам тут понаписали непонятно, мудрено. Давайте пройдем обучение. Посмотрим, что оно себя представляет. То есть пройдем все... Как говорится, азы. Так, время. Нужно успеть выполнить все задания страницы за отведенное время. Если не отправить результаты до этого, как счетчик покажет 0. Они не будут засчитаны. На следующей странице а счет времени начнется сначала. То есть здесь нужно выполнять на времени. Если у вас нет навыка, дорогие мои, то скорее всего вы будете не успевать. Но опять же это дело навыком. Цена страницы задания. Столько вы получите, если выполняете все задания страницы. Дальше. Инструкция. Если во время выполнения задания, кстати, здесь вот видео, почему-то мне что-то здесь хочет подгрузиться, не подгружается, хотя интернет у меня хороший. Если во время выполнения задания появятся вопросы, в любой момент можно открыть инструкцию. Имейте в виду, если вы открываете ее уже после старта, часы продолжают идти. Лучше протечь инструкцию заранее, прежде чем приступить так, обратная связь. Здесь можно задать вопрос заказчику или оценить задание. Кроме того, вы можете, пожалуйста, за нарушение правил. Например, если заказчик запрашивает ваши личные данные или... Так, кнопка «Отправить». Обязательно жмите на эту кнопку, когда все будет готово, иначе ответы не будут засчитаны. Итак, друзья, продолжаем. Ну, пришлось открыть это в другом браузере. В Chrome у меня было открыто в Safari. Там почему-то какая-то была проблема. И с этой проблемой видим, что времени осталось у меня не так много. Давайте смотреть, что здесь вообще происходит. Так, регион Алматы, товар можно купить. Так, так, товар нельзя купить. Так, ну что тут нужно сделать-то? Я не понял. Открыть страницу. Да, вот регион Алматы. Открываем. Ну, то есть, первый первого раза надо еще посмотреть туда, приноровиться. Так, надеюсь, сейчас у нас все это дело подгрузится. Пишите уведомления. Так, пока нам ничего не надо. Это Юла, Ольга Д, Ольга Д, Москва, Малютка, Пони. Интерактивно говоря, 15 раз на русском ходят. Соска, тарелочка, ложка, в комплекте детские товары. В избранном. Так, 10 -е. Продано. Продано вообще. То есть видим, что похожее объявление. Это нам не надо. То есть нельзя купить. Нажимаем товар. Нельзя купить. Здесь смотрим. У нас Минск. Понятно, что непонятно. Так, регион Минск. Открыть страницу. Давайте посмотрим сейчас мои как бы вот... Так, ватные тормоза, прожорливый двигатель. Еще Land Cruiser владельцы. Так, Toyota. Крут машина. То есть рекламное какое-то объявление. Так, так, так. Колесе 570 езды на крузер. Идеально автомобиль для меня. Это брутальный, харизматичный. Тормоза Евгений однажды пробовал. Так, Артур. Отзывы какие-то идут, идут, идут. И видим, что сильно переоценен. На рынке много не менее достойных машин. Просто какой-то рекламный текст. Видимо, видимо, какой-то дилерской компании. Но ссылок я здесь не вижу. То есть, где купить, если я захотел купить? Крузак говно, народ пишет. Значит, товар можно купить, товар нельзя купить. Так, регион Кринце, России. открытие. Так, что это у нас? Непонятно. Картинку давайте смотреть, какой, это препарат какой то препарат какой-то, я не знаю. Открываем страницу и смотрим, что у нас здесь. Так, лишнее закрываем. Беру, беру, беру, беру. Так, наличие на складе, таз 216 рублей. Так, так, так, коротко товаре, пластины, пластины. Так, это нам не надо. Наличие на складе, то есть отлично, значит здесь товар можно купить. Дальше Красноярск, Россия, открыть страницу. Это все закрываем, Ну, я надеюсь, что правильно я делаю. Сейчас посмотрим, как вот пройду все эти картинки, посмотрим, сколько я заработаю. Нет цены, ваш город Волгоград зеркальный. Дальше у нас Пригорск, Россия, телефон Samsung. Открываем страницу, так здесь я закрою сейчас. Ну и важный момент, ставить обязательно тот город, потому что в каком-то городе может быть, в каком-то не может быть. Вот это очень важный момент, я думаю, на него стоит обращать внимание. Так, нет в наличии последняя цена продажи. Отлично. Так, здесь у нас смотрим, города никакого не надо ставить. Не надо, отлично. Нет продажи в наличии, значит нельзя купить товар крем какой-то, открываем страницу, это закрываем, чтобы у нас куча вкладок не было, так, тональный крем, устойчивый крем, а, так, давайте разрешим, так, ваша экономия 276 76 рублей, описание, бла-бла-бла-бла, вроде бы все рабочее, можно добавить в корзину, товар наличие будет доставлен вам в крончайшие сроки. значит, добавлять корзину мы его не будем, товар можно купить, так, сейчас я вам все покажу шаги, вот выполним все эти задания. Так, Южный федеральный округ, ну, собственно говоря, мой округ. Открываем страничку, смотрим, какая-то хрюша там или кабанчик. Вьетнамская вислобрюхая свинья. Каучукова Нет наличия. Видим. Была увидена человеком путем несколько скрещен на территории Южной Азии. Несмотря на большие, на, на большие размеры и грозный вид, эти животные обладают мягким характером, который позволяет человеку успешно приучать свиней. Каучуковая. Однако, так, нет наличия. Все, товар нельзя купить. Все, у нас задания закончились. Нажимаем «Отправить». Нет приложения о покупке или товар, не соответствует предоставленному на фото. Ага, то есть у нас вот товар нельзя купить. ага То есть момент какой? Нет соответствия на фото. Так, у нас открылись новые какие-то задания. Видим, что время у нас обновилось. Здесь пока ничего нету. Двигаемся дальше. Так, сейчас я поставлю на паузу, чтобы у нас видео не затянулось. И в конце уже посмотрю, сколько удалось заработать, либо не удалось заработать. Поэтому я продолжаю, а пока ставлю на паузу. Итак, друзья, смотрите, все, что выполняло это задание, это было просто обучение. Вот такое вышло окно. Вы прошли обучающее задание на 80. Теперь вам доступно задание по цене 002. И нажимаем приступить. Вот таким вот образом мы работаем. Так, что у нас? До на доступные средства. Заработал я 0,02. Давайте посмотрим, сколько это вообще. Итак, мы видим, что это получается рубль 40, 70, 47 копеек. Вот смотрите, по времени у меня ушло. Ну, наверное, наверное пока я делал какие-то пробные задания, обучение проходил. Обучение ушло где-то минут 20 и еще минут 20 ушло. То есть 40 минут у меня фактически, ну, грубо говоря, час ушел у меня на рубль 40. Как мы видим, то что ну, особо, особо не очень, скажем так. На этом, пожалуй, и закончим. Вы сами все видели, я вам показал в реальном времени, как все это происходит.